Сорт томата и Сидзуки. Этот сорт селекции Японии, сорт ранний, 70-80 дней до полного созревания и высота куста около метра, бывает чуть меньше, чуть больше. Формировать растение лучше в три стебля, чтобы получить хороший урожай и тоже требует частичной подвязки. Вот такой вот сердцевидной формы плоды розового, густо розового в среднем вес одного плода 160 грамм и разрежем его розовая мякоть сочный многокамерный томат назначение его салатное также можно использовать для приготовления различных соусов томатного сока и подходит для выращивания как в открытом грунте так и в теплицах при должной агротехнике выращивания с одного куста можно получить от 7 до 9 килограмм таких вкусных сладких томатов